пользования жилыми помещениями. Регламент взаимодействия и координации государственных органов по предоставлению гражданам помещений и не только. В настоящее время указанный проект положения проходит процедуры согласования с заинтересованными государственными органами и общественными. И находится на общественном обсуждении. Состоялось очередное заседание Государственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся в селе Койтаж 7-8 августа. Вице-премьер-министр, руководитель комиссии Джиншазаков, отметил, что в рамках ранее принятых решений были сформированы две рабочие группы и определены их составы. В группу по изучению причинно-следственных связей, повлекших за собой события в селе Койтаж, пошли Бактыбек Раймкулов, Тынчтык Шайназаров, Талант Мамытов, Абдыбек Дешалиев, Алмазбек Батырбеков, Джеманкулов, Сатаров, Кубатбек Алишер Масалиев. рабочую группу по подготовке анализа событий, произошедших 7-8 августа вошли Дениш Розаков, Джинабек Бакчиев, Бакердин Субанбеков, Исмаил Исаков, Азамат Араев, Алтынбек Намазалиев, Бегболсун Асанкула, Артур Медедбеков, Марс Сакараев. В ходе заседания члены комиссии заслушали информацию министра внутренних дел и председателя ГКНБ. На следующее заседание госкомиссии приглашены депутат Джигуркукиниш Асельку Дуранова. Общественный деятель Равшан Джейнбеков, экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов. Полномочный представитель правительства Высокольской области Акалбекус Усмуналиев совершил обход районов, в которых пострадало имущество граждан после природной стихии. 10 сентября вечером на город Каракул и его окрестности обрушился сильный ветер, повредив крыши некоторых домов и зданий. Оторвавшаяся кровля некоторых зданий также повредила линии электропередачи автомашины. Некоторые районы остались без электричества. О пострадавших сообщений не поступало. К большому сожалению, имущество не было застраховано, но мы будем искать пути оказания материальной помощи, сказал глава области Сейчас идет подсчет ущерба. По последним данным, в Каракуле от стихии пострадало 38 жилых домов и 19 хозяйств. В Аксуйском районе 9 домов, одна теплица и кирпичный завод. В районе разгула стихии сила ветра достигала более 25 метров в секунду. Создан оперативный штаб, идет работа по устранению последствий стихии. В исполнении постановления правительства о подготовке отрасли экономики и населения к осенне-зимнему периоду на сегодняшний день ведутся работы по подготовке к зиме согласно планам, согласно которому на ремонт и содержание дорог на зимний период предусмотрено 153 миллиона сомов. На оставшиеся средства планируется закупить в достаточном количестве ГСМ, спецодежду, уголь, инертные материалы, отремонтировать снегоочистительную дорожную строительную технику с тем учетом, чтобы заготовленных ресурсов хватило до открытия финансирования 2020 года». Также проводятся работы по подготовке перевальных участков дорог к зимнему периоду. Запланированы работы по благовременному оповещению о состоянии проезжаемости дорог, обеспечению безопасности дорожного движения через средства массовой информации. На сегодня мы технику общей сложности где-то около 70% мы уже подготовили. И на перевальных участках завезли уже уголь, дрова и уже на дежурство начали поставить технику. Поэтому я думаю... В дальнейшем у нас наши ребята уже э, достаточно подготовились, дорожники, не будет, не будет, думаю, проблем. Я бы хотел обратиться к э, водителям, пассажирам, которые выезжают на перевальные участки, чтобы они заблаговременно все-таки обращались к данным Кыргызгидромета и, соответственно, э, выезжали в дорогу именно в те дни, когда значит, нет снега и гололеда. Я хочу отметить, что... У нас на перевале э, Туашу э, работает, значит, две организации, которые непосредственно обслуживают дорогу. В Бишкеке школьникам будут оформлять именные проездные билеты. Как сообщают столичные мэрии, они будут действовать уже в октябре-ноябре сначала в муниципальном транспорте, автобусах, автобусах и троллейбусах, а с февраля 2020 года и в маршрутных такси. Стоимость проездного на один календарный месяц для школьников – 175 сомов. Сама электронная карточка стоит 50 сомов. Она приобретается один раз и может использоваться в течение всего срока обучения ребенка в школе. В случае повреждений или потери карту можно заблокировать после оформить за 50 сомов, Но и привязать ее к текущему счету. Для удобства пользователей пополнение счета можно производить через терминал ПИ-24, отмечают в муниципалитете. Проект запустят в пилотном режиме на 10 троллейбусах и 10 автобусах с 20 сентября. Кыргызстанцы смогут использовать виртуальную электронную подпись взамен рукописной. Как сообщает в ГРС, электронная подпись в Кыргызстане будет являться полноценной заменой рукописной. Главное ее отличие – все операции переносятся на внешний сервис. Тем самым пользователь электронной подписи освобождается от жесткой привязки к настроенному рабочему месту, отмечает ведомство. Выдавать облачную электронную подпись будут в ЦОНах Бишкека, а уже с 23 сентября в региональных. Стоит облачная электронная подпись 345 сомов, 250 сомов за облако на 1 год и 90 за саму подпись. Сюда входит и комиссия банка 5 сомов, отметили в ГРС. В этом году 1564 объекта страны подключены к интернету. Но это не предел. Акционерное общество Кыргызстелеком в год развития регионов и цифровизации продолжает прокладывать оптиковолоконные сети и подключать к интернету школы, медучреждения и Аилу Кмэту и различные ведомства. На данный момент компания подключила к интернету 292 Аилу Кмэту, а до конца этого года планирует подключить еще 161 сельское управление. Во всем мире развиваются и внедряются во все сферы жизни современные технологии. Не отстает и наш Кыргызстан в целях упростить работу организации, включая прежде всего обслуживание населения, он активно переходит в цифровой режим. Но для этого необходимо обеспечить регионы качественным интернетом. В этом направлении целиком активно ведет работы по подключению к всемирной сети более полутора тысяч объектов. «В этом году мы планируем подключить все государственные учреждения к интернету. На данный момент ведутся переговоры с некоторыми организациями. В течение восьми месяцев мы прокладывали оптиковолоконный кабель во всех регионах. Нам иногда только мешают климатические условия». При подключении к интернету особое внимание обращается на качество. В республике прокладывают оптоволоконные линии протяженностью восемь тысяч километров. За истекший период этого года выполнены 45% процентов работы по прокладыванию коммуникации от запланированных. В результате 292 девяносто два уже обеспечены интернетом. Как вы знаете, президент Кыргызской республики Суром Шарипша объявил этот год годом цифровизации и развития регионов. Кыргызселиком следует этому указу, развивает регионы, прокладывает очень много волоконных линий связи. Волоконно-оптической линии связи. Также у нас ведутся работы по прокладке кабеля до силовых структур. Подключается к интернету не только Аилу Кмету. Ведутся работы по интернетизации представительств силовых структур в регионах. Эти работы ведутся для полноценной реализации проекта ЕРПП. По стране в течение года к интернету подключены 71 региональная точка Генеральной прокуратуры, 113 точек МВД, 28 точек ГСИН.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 К интернету подключаются и социальные объекты. Сюда входят почтовые отделения, школы, больницы. На сегодняшний день более 600 учебных заведений подключены к всемирной паутине. Это помогает детским садам и школам реализовать полноценную систему электронной очереди. И мы должны приложить свои усилия для того, чтобы наши граждане в регионах могли воспользоваться всеми преимуществами, всеми возможностями, которые создает информационные технологии, интернет в частности. В рамках цифровизации 643 медицинских учреждения обеспечены интернетом. Это помогло реализовать электронную очередь в больницах. На данный момент три больницы Иссык-Кульской области, центра семейной медицины города Бишкек, работают по данной системе. В, данное, в настоящее время усовершенствована данная система и готовится приказ Министерства здравоохранения на внедрение именно на регионы другие. Вот на Рынскую область, иссык Талаская Таласка и... А Чуйская область. Кыргыз Телеком обеспечил интернетом 28 точек государственной налоговой службы, 54 Национального статистического комитета, 49 региональных объектов социального фонда. До конца этого года 402 почтовых отделения будут подключены к интернету. Юлия Яценко, Айсулу Турумбекова, Бигзат Маширапов, ЛТР, Бишкек. К этому часу это все новости. Всего вам доброго, до встречи.